Если при перезагрузке или включении компьютера вы столкнулись с подобной ошибкой и система перестала загружаться, я покажу несколько способов, которые помогут вам решить эту проблему. Подобная ошибка может возникнуть у пользователей с Windows 10, 8 и 7. Итак, есть несколько причин подобной ошибки. Сбился приоритет загрузки Windows, это может произойти когда в компьютере села батарейка или был сброшен BIOS. А еще повреждение загрузочного сектора или некорректная работа жесткого диска тоже могут быть причинами данной ошибки. Первым что нужно сделать это проверить приоритет загрузки системы в BIOS, как войти в IT BIOS или UEFI можете посмотреть в отдельном видео, ссылка будет в описании. Здесь вам нужно будет найти один из таких разделов Boot Device Priority. Set boot priority и тому подобное. На первом месте здесь должен стоять ваш жесткий диск. Если это не так, установите ему такой приоритет. переместив его вверх клавишей плюс. После нажмите F10 и подтвердите сохранение настроек. Если после этих настроек по-прежнему возникает та же ошибка, попробуйте следующий способ. Воспользуйтесь восстановлением при загрузке. Для Windows 7 вам потребуется USB флешка или диск. С установочным дистрибутивом нужно будет выполнить загрузку с него и в параметрах восстановления системы» выбрать «Восстановление запуска», а в Windows 8 и 10 на экране с ошибкой у вас будет выбор действий, один из которых «Дополнительные варианты восстановления». После выбора этого пункта нужно будет запустить утилиту «Восстановление при загрузке». Если этот способ вам не смог помочь, попробуйте следующий. Этот способ заключается в проверке жесткого диска на наличие ошибок и их исправления. Для этого снова нужно будет открыть дополнительные параметры и выбрать командную строку. В открывшемся окне командной строки нужно будет вести следующую команду. Эта команда выполнить проверку жесткого диска на наличие ошибок и исправить их, если это будет возможным, если же по каким-то причинам. Вам не удается запустить окно дополнительных параметров. В таком случае можно будет выполнить загрузку из установочного носителя. Как создать такой носитель, смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. Затем на любом стартовом экране нажмите сочетание клавиш Shift F10. В результате откроется окно командной строки, куда вы сможете ввести эту команду. Если вы не уверены в целостности носителя, выполните полноценное сканирование диска через утилиту Виктория который отобразит его точное состояние, у нас на канале есть подробное видео как это сделать, ссылка тоже в описании. Если после выполнения всех этих способов вы по-прежнему увидите эту ошибку и она указывает на Boot BCD, то скорее всего у вас поврежден загрузочный сектор. Причин этого есть множество вирусы, сбой системы и разные факторы, такие как перепады электричества и ошибки оборудования. Для этого вам тоже нужно будет добраться до командной строки и ввести следующие команды bootrec fixboot, fix -boot. после выполнения данной команды рекомендуется выполнить перезагрузку, если не помогло вводим следующие команды bootrec scanOS, пересоздаем загрузочную область такой командой bootrec rebuildbcd. И на крайний случай, если выше перечисленные действия не помогли, попробуйте выполнить следующие команды: bootrec fixmbr. А если это вам не помогло устранить данную ошибку, то остается только переустановка системы. Как это сделать, смотрите видео по ссылке в описании. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.